Opel Astra H, восстановили ключ при полной утере, девушка потеряла единственный ключ и обратилась к нам за помощью. Ключик благополучно закрывает, открывает и заводит машинку. В случае, если потеряете ключи, обращайтесь. Восстановим для любого транспорта, работаем круглосуточно.